Привет, меня зовут Роман Стельмах, я живу в Лиссабоне уже шесть лет и все это время рассказываю о Португалии на своем канале. Если вы планируете иммигрировать в Португалию, зайдите на мой сайт visportugal.com. там больше 120 полезных статей для тех, кто планирует переехать сюда. А еще там специалист по иммиграции, юрист, бухгалтер, риэлтор, преподаватель португальского языка, переводчик, в общем, на самом деле полезно. А если вы уже живете в Португалии, то скорее всего не раз видели рекламу компании Teleperformance, которая приглашает к себе на работу русскоговорящих ребят. Я решил встретиться с теми, кто уже работал в Телеперформанс, чтобы понять, есть ли смысл идти к ним на работу. Если это видео покажется вам полезным и интересным, поставьте, пожалуйста, лайк. Это не только приятно мне, но и знак для Ютуба, чтобы показать это видео новым людям. Кто такой Телеперформанс? Телеперформанс и вообще не только телеперформанс, здесь очень много таких компаний, это аутсорсинговая компания, которая предоставляет услуги различным большим корпорациям. Услуги в основном это сервис-центр, то есть это сотрудники, которые оказывают поддержку, допустим, техподдержка, допустим, ты клиент, ты звонишь, ты играешь в PlayStation, у тебя что-то зависло, ты звонишь, и тебе помогают. Или ты, например, в букинге что-то забронировал, у тебя не работает. Ты звонишь, и вот это те люди, которые тебе отвечают. Или, например, это чат поддержки в Facebook, и ты не знаешь, как добавить карточку для оплаты там чего-то. Да, да. Ты пишешь, и вот это те люди, которые там сидят, и тебе пишут, инструкции предоставляют. Но это аутсорсинговая компания, как телеперформанс. То есть это компания, которая предоставляет услуги самой компании. То есть ты не напрямую работаешь на компанию, а работаешь на телеперформанс в данном случае или в какой-то еще. Я так думал, что это колл-центр на аутсорсе. То ну, есть, условный call... Facebook или там. Все правильно. Колл-центр на это не обязательно колл-центр. Они называют колл-центр, контакт-центр или сервис-центр, потому что ты не обязательно отвечаешь на звонки. Ты можешь просто писать эмаилы, e отправлять скрипты или даже, например, как здесь сейчас очень много YouTube и прочее. Это люди, которые сидят и отсматривают информацию. То есть контент отсматривают. Если появляется там что-то типа убийств или еще какой-то фишки, то есть ты просто отсматриваешь информацию. Фуджицу, например, ты просто отправляешь какие-то технические предложения. Ну, очень много разных. Это может компании. быть очень много разных услуг, которые ты предоставляешь. Не обязательно ты сидишь и звонишь или отвечаешь на звонки. Это видео мы записываем при поддержке магазинов наших продуктов здесь, в Португалии, MixMart. Ты прошла интервью в телеперформанс и должна была работать там или хотела работать там? Да, абсолютно верно. Это было как раз в прошлом году, когда долбанул карантин, собственно, и огромное количество народа, которое было... Задействованы в туристическом секторе То есть они начали искать удаленку А для русскоязычных в Португалии э, телеперформанс и похожие какие-то колл-центры, то есть я назову это центры э, технической поддержки, их называют по-португальски «Опоя клиенты», начали набирать э, новых сотрудников в силу того, что мир немножко сместился. Э, и я действительно подала заявку, я должна была начать работать в июле на определенном проекте, это был проект Facebook. И э, касаемо именно моего опыта с телеперформансом, конкретно моего, то есть не хотелось бы обобщать и давать какую-то оценку в сей, в всей работе команды, но конкретно в моем случае мне... Мне понравился процесс наема, мне не понравилось то, что произошло. И в итоге я сама написала в HR отдел, что я больше не хочу продолжать процесс найма. Что произошло, это то, что действительно все, все шло хорошо. То есть, допустим, в начале июля мы должны были выйти на определенный проект. Мы забрали оборудование. То есть я съездила, я получила это оборудование. Все, как, как корпорация работает. То есть, HR, официальные письма и так далее, то есть всегда даются инструкции о том, когда начнется тренинг и так далее. И вот представляешь себе мой, мое удивление, Значит, вот этот день, наш первый тренинг, я включаю компьютер и ничего не происходит. То есть целый день ничего не происходит, мы пытаемся настроить компьютер, слава богу, что в один и тот же момент со мной на проект пошли девочки, которых я лично знаю вживую. Это мои подруги, это мои бывшие коллеги, мои знакомые, с которыми мы созвонились тогда, и они все мне подтвердили, что ни у кого компьютеры не работают. В этот же самый день вечером со мной связывается HR-специалист, который, в принципе, начинает наш разговор с фразы «Дарья, я не знаю, как начать этот разговор, и я понимаю, что, наверное, что-то пошло не так». То есть, касаемо проекта, потока, на который мы попали, Телеперформанс уже сообщил нам о том, что сам заказчик отказался от этого проекта уже в первый день тренинга, когда мы все забрали компьютер. Как бы это было немножко, как, немножко стрессово, но, тем не менее, и HR-специалисты отдела, естественно, первым делом предложили какие-то альтернативы, то есть всех тех людей, которых они наняли на этот проект первично, они попытались распределить по другим проектам. Жизненная ситуация. Абсолютно жизненная ситуация. На тот момент сроки э, были немножко другие, то есть уже вместо июля можно было выбрать проекты с августа или с сентября. А, и это время ждать. И это время пришлось ждать. И э, мне было предложено несколько проектов, так же, как и моим знакомым, мы выбрали разные. Я выбрала проект по компьютерным играм и должна была приступить уже в конце августа. Но до конца августа произошли некоторые изменения, то есть у меня появились альтернативы работы на других проектах, примерно одинаковые по зарплате, я сделала выбор в пользу уже этих проектов, потому что ты, знаешь, не, не вызвало у меня доверие, э, вот вся эта ситуация э, насчет того, насчет того, что я сказала, что мы не да. вышли в, в первый день работать. можно рассказать вот по пунктам, как проходил процесс э, приема на работу? Вот анкета, собеседование или как там это было? Вот прям раз, два, три, четыре, пять, десять. А в моем случае уже после карантина э, все было удалено максимально. Первый этап был это ответ на мое письмо, то есть, мне, мне пришел ответ о том, что мы получили ваше резюме, и нам было бы интересно э, пройти интервью с вами, то есть, провести интервью с вами и обсудить, предложить, сделать некоторые предложения, какие, в общем, удовлетворяют там, вашим скиллсам, то есть, вашим навыкам и так далее. Далее мы созвонились с отделом HR, и сейчас в, в телеперформансе работает русскоговорящий HR-отдел, то есть, это что-то новенькое, что появилось последние несколько лет, то есть когда там, в 2016 году такого не было. В основном мы всегда беседовали на английском языке. Далее происходило интервью, после которого высылался тест. Он состоял из нескольких частей. Насколько я помню, это всегда английский язык, причем довольно, довольно существенный, довольно, скажем так, не начального уровня. То есть э, это делается для того, чтобы понять, сможете ли вы работать в команде, потому что даже если вы не говорите на португальском, не беда, но на английском вы должны разговаривать, потому что вы будете общаться с менеджерами, с коллегами. И английский это тот язык, который must have. То есть, это обязательно помимо русского. И чаще всего э, э, на проекты, которые требуют русскоговорящих, будут набирать русскоговорящих. То есть, вряд ли получится, что вам предложат э, работу в проекте англоязычном. Даже если вы хорошо говорите на английском языке, э, вы должны быть в 99% случаях именно носителем языка. Ну, я видел требования B2 по-моему, э, по-английскому или B1. Ну, это не супер такой супер Это не суперсложный супер тест. Это не суперсложный тест. В принципе, тестный язык, он, наверное, один из самых, вот эта часть одна из самых легких. Далее идет скорость письма. То есть, дается перепечатывать текст. А, таким образом, они эволюируют, насколько ты умеешь быстро печатать по клавишам. И тебя, пригодится это или нет, здесь уже неизвестно, но это вот такая стандартная процедура. И тест на ваш родной язык, в нашем случае русский, украинский, какой угодно французский и так далее. То есть, в зависимости от разных команд, угу. эволюируется разный язык. Далее, когда прошли тесты, то есть успешно завершены, завершены были тесты, происходит финальное интервью. Когда высылается Джо-Бофер это предложение о работе уже. В принципе, во время разговоров до сотрудникам с потенциальным Сотрудникам уже обсуждаются примерные зарплаты и примерно э, рассказывается о проекте, на какой э, требуется сотрудник. А в джоб-офере уже точно указываются э, часы работы, потому что график чаще всего плавающий. Далее оплата, есть ли бонусы, потому что в зависимости разные проекты, разные клиенты по-разному платят. То есть некоторые дают бонус за язык, некоторые придерживаются минималки и так далее и тому подобное. А в джоб-офер... Высылается, все отлично, и дальше обговариваются сроки, когда начинается тренинг. А, также обговариваются сроки, когда нужно приехать в офис компании. Это был единственный раз, когда я приезжала в компанию собственно. Я приезжала за оборудованием. То есть забрать, заб, забрать компьютер, это был стационарный компьютер, то есть это был блок, это было два монитора и комплектующие, там какие-то камеры, мышки, клавиатура. Впоследствии я сдавала э, уже в силу того, что я не, не реш, решил не проходить до конца процесс найма. я сдала это оборудование обратно. В чем заключалась, вот, например, твоя работа? Именно в телеперформансе это было анализ контента, то есть я не буду называть, ну, или могу назвать, наверное, TikTok, окей, okay, я могу сказать. Или то YouTube. Есть... Или YouTube, TikTok, или то YouTube. Есть, Если мы вот загрузим это видео на YouTube, кто-то из телеперформанс будет смотреть его. Нет ли здесь там пропаганды, каких-то да, да, да. детского насилия? Да. Естественно, еще. это невозможно все видео отсмотреть, но какой-то процент видео попадает. Или, например, видео пользователей, которых уже кто-то отправил, то есть денонсиар, как это по-русски. Жалобу что-то. направил есть жалобу. Да, да, да, контент, и тогда да. это идет уже в тот отдел, который отсматривает. И вот человек сидит просто 20 минут смотрит видео. Сколько оно длится? Если видео 20 минут, то ты должен прямо 20 минут смотреть. И скрипты построены так, что ты не можешь, например, посмотреть одну минуту и написать, что... написать там что ты, ты должен смотреть, потому что каждые там несколько секунд что-то может появляться, ты должен нажать, то есть ты действительно смысле, должен... Тебя перепроверяют? Не-не-не, там просто программное обеспечение там построено так, что ты именно вот все 20 минут должен смотреть... Должен смотреть и отсматривать, потому что может появиться что-то там на 30-й секунде, а может быть там на 18-й минуте. То есть ты должен прям отсматривать. И потом, естественно, есть quality-контроль, который какую-то часть, какой-то процент твоей работы проверяет. И если у тебя находят что-то, то начинают тебе а, так нельзя. Там. могут дать штрафы, могут э, пугать увольнением. Как правило, не увольняют за это, но они все время пугают, что вас уволят, если вы. Ну, что то есть, это один пропустить? из вариантов работы. А что еще? Ну, например, смотреть контент. Вот ты говорила служба поддержки. Смотри, Facebook. например, если ты в Airbnb являешься. Э Пользователям, особенно хост, ну, мне кажется, сейчас уже для, для тех, кто заезжает, тоже требование, но вот для хоста нужно было предоставить паспорт, сертификацию, Вот это все. Верифицироваться Да, и бывает такое, что, например, люди под видом того, что они сдают жилье, какие-то услуги интим характеру оказывают да. или еще что-то, или, например, компании, которые пытаются обмануть, то есть вышлите нам предоплату, а мы вам out of the company, а мы вам предоставим, и потом они кидают люди на деньги. И есть специальный отдел, который сидит и отсматривает, проверяет документы, все ли в порядке, совершеннолетний это человек ли, все ли хорошо с этой пропорцией. То есть они даже по факту не общаются вообще никак с, с человеком, чьи документы и вот что они проверяют. Такая, например, может быть ну, вроде бы звучит ненапряжно. Вот эта работа, она не напряжная. А как... какая напряжная? Ну вот если ты с клиентами, например, отвечаешь на звонки или чат, это, во-первых, всегда будет работа, не бывает с понедельника по пятницу, это всегда 24 на 7. И, э, то есть с понедельника по воскресенье ну они так агрессивно привлекают работников русскоговорящих здесь в португалии то есть реклама я ее вижу каждый день я, объясню, я понимаю они нормально платят фейсбуку за рекламу я, я объясню почему они привлекают агрессивно работников вообще у меня друзья в разных сферах работают есть директора компании и прочее это же все секретная информация разглашать нельзя но как бы есть такие сведения что Сама компания аутсорсинговая, тот же телеперформанс или еще какая-то, она получает в районе, ну где-то в 4-5, в ну может быть в 3, но это редко, в 4-5 в раз больше за сотрудника. То есть смотри, если сотрудник по факту получает 1000 евро в месяц, то сама компания телеперформанс от, например, того же Фейсбука получает в районе 4000 за каждого сотрудника. Естественно, это выгодно. Почему постоянно агрессивная реклама? Потому что огромная текучка. Огромная текучка, потому что люди просто не выдерживают прессинга. Прессинга почему не выдерживает? Не сама работа, даже столько сложная, хотя работа, да, она очень анатонная, и если, например, я работала когда в разных трех компаниях, там, как правило, это люди с высшим образованием работают, потому что они хорошо говорят на языках, они здесь просто не смогли устроиться. Я говорю про португальцев и про русских, там французы и прочие, это отдельная история. И вот, Кому-то эта работа не напрягает, то есть у кого такой склад ума, не знаю, не творческий, а если ты где-то работал в интересном месте, какую-то должность занимал или там что-то писал, тебе сложно. И прессинг заключается в том, что сама работа монотонная, окей, отставляем это, но у тебя всегда есть начальник, это тим-лидер, который тебя… Все зависит очень от тим-лидера, то есть ты можешь работать на одной и той же работе, но в разных командах, ты делаешь одно и то же, но если у тебя адекватный, нормальный тим-лидер, спокойно работаешь, все хорошо. Но есть ребята, которые просто прессуют, То есть просто на моей памяти да. такое это было. Это русскоговорящие или португальцы? А, как, или правило, как правило, в русской команде они стараются нанимать русскоговорящих тим-лидеров. Но это если требование клиента такое. То есть, чтобы тим-лидер, он еще заодно и проверял твою работу. Хотя да. есть отдельный человек, это Quality Control или Solution Coach. По-разному они называются. Это человек, который э, качество проверяет. Но тим-лидер тоже. Тем-лидер отвечает за расписание, за то, чтобы ты вовремя ходил, чтобы ты делал определенное количество, которое тебе на день. То есть, всегда есть таргет определенный то есть за день ты например должен сделать там 30 30 чего ну 30 нет, 30 то нет если ты видео смотришь это очень много это там 1000 1200 видео то есть так чтобы 8 часов ты смотрел смотрел смотрел смотрел если это звонки то там 7 звонков в час например или 8 звонков в час то получается на 8 часов умножаю очень много вот лидер также следит, чтобы ты в день выполнял вот эту вот норму. Если ты норму не выполняешь, то лидер тебе в конце дня или в течение дня пишет, что такое, почему ты это не выполняешь, что случилось, па-па-па. Кто-то это мягко пишет, кто-то... Прессовать Телеперформанс – это вообще интернациональная корпорация, у которой, насколько я знаю, как минимум 11 огромных э, офисных зданий, то есть мы говорим о э, многоэтажках, э, в разных частях Лиссабона, Порта и других городах находятся вот эти э, колл-центры. То есть огромное количество проектов э, разных мультикультурных, мультиязыковых и так далее. Телеперформанс всегда набирает новых сотрудников, но есть... Текучка кадров. Здесь уже вопрос удовлетворения работы или нет. То есть кто-то остается там работать 10 лет, кто-то уходит после пяти месяцев, потому что недоволен или зарплатой, или условиями работы и так далее. Но то, что телеперформанс активно набирает. Это не секрет. Я постоянно вижу таргетированную рекламу в Инстаграме, да. в Фейсбуке, в других социальных сетях. И я знаю, что сейчас, да, вот мы говорим о последних годах, то есть 2020, который подарочек нам принес, это был выход для очень многих людей, которых я знаю, которые сейчас переквалифицировались, то есть стали работать именно на ТП. И пока что это их стабильность и это их работа. Я прочитал, что телеперформанс международная компания. Точнее, это французская компания, но они работают во многих да, странах. Да. И по-моему, больше 250 языков да, э, да. в работе, в том числе русский. И я вчера даже нашел украиноязычную Сейчас вакансию здесь, в Лиссабоне. Последние два года начали открывать уже украинские полцентры. Украинские, То есть банк в Украине нанимает людей в Португалии для того, чтобы они обслуживали клиентов из Украины, правильно? Ну, вряд ли банк наймет. Это не, именно... не, я видел именно банк вроде бы. Но это не украинский банк, это смотри, это как правило, потому что украинским банком им дешевле там нанимать. Ну, да, да, я вот Смотри, был, да. нет, это, например, какая-то компания большая типа, я не знаю, Фейсбука или Fujitsu или чего-то. У них уже здесь сконструирован офис, то есть у них уже здесь построена инфраструктура, у них уже здесь. 10 французов там на них работает, 15 арабов, 14 португальцев на разные маркеты. И появляется немножко украинских клиентов которых нужно обслуживать, которые хотят вы... говорить да, да, только, да, да, да, да, да, да, да, да, но это скорее всего будет что-то связано не с украинским банком, а это, возможно, клиенты украинские какого-то интернационального банка здесь, Понятно. которые не хотят быть обслуженными по русски, а хотят по украински. По украински, да. Класс, я прям удивился. Да, да. Вот в этой вакансии для украиноязычного менеджера требования английский, по-моему, B2 минимум. Ну, и украинский, там, С1 или С2. Так C2. вот, смотри, если им срочно нужно открыть линию, и у них не хватает, то есть, например, им 20 человек нужно, они открыли, а подалось только 18. Да. Они, ты тест проходишь, но они так не смотрят на тест. Потому что у меня есть знакомые, которые работают годами, и у них английский очень-очень-очень базового уровня. Hello, I'm going. То есть английский да. он нужен по факту только для того, чтобы для внутренней коммуникации в компании. А как они взаимодействуют в компании тогда, если они английский не знают? Ну, они знают, но базово. Но им там пишут, ага. подтвердите, что да. вы там что-то там сделали. Окей, okay, yes. Если же, например, 20 человек, открытая вакансия на 20 человек, а подалось 40 или 50, Тогда, Тогда у меня есть друзья, культура, которые да. работают супер-мега-менеджерами, но они в какое-то в свое время когда-то не прошли собеседование в телеперформанс. То есть это очень относительно. Вообще я хочу отметить, что работа в колл-центре, она была моей первой работой после получения документов именно по контракту, скажем так, белой такой работы, после чего меня начали любить банки, после чего я могла красиво подать, пусть и небольшой, но АРС, это... НДФЛ, годовая справка, которые очень любят при съеме комнат, квартир и так далее. Проверять все это прекрасно. То есть прозрачная э, система э, слипов то есть зарплатных квиточков где ты видишь сколько отчисляет за тебя компания и, значит можешь ли ты рассчитывать на отпуск или нет и так далее все это остается как в любой компании то есть это по законодательству Португалии работает прекрасно нету проблем как говорит там с потрау то есть с какими-то работодателями, которые платят по-серому ты всегда примерно понимаешь что ты защищен контрактом, и какой-то прожиточный минимум ты можешь получить. Именно из-за этого, я думаю, что в телеперформанс очень много идут э, людей работать, приводить в порядок, скажем так, стабилизировать свою э, жизнь в начале пути здесь, в Португалии. Минусы какие? Это э, чаще всего изматывающий график, это действительно минимальная оплата труда победителей не судят, то есть здесь мы говорим о том, что на безрыбье и рак рыба, то есть когда ты видишь, что нанимают всего три компании, а сейчас, например, во время локдауна нанимает всего одна, у тебя не так много выбора, куда идти, и в принципе, я очень редко встречаю людей, которые задерживаются на работах колл-центра надолго, то есть ты приводишь порядок в свою жизнь, ты э, материализуешься в каких-то других своих проектах, и чаще всего ты идешь и реализуешься в чем-то другом. Вот о чем я думаю, с одной стороны, это крутая возможность. То есть, да. вот смотри, люди смотрят нас из России, из какого-то там, допустим, за Уралия. Да? Да. Они смотрят, блин, вот мы стоим возле океана, можно приехать, получить резиденцию, это не так уж сложно, да. в принципе. Посмотрите кучу видео на канале, вы можете это сделать за год-два, максимум три. Потом устроиться в телеперформанс, получать свою штуку евро. Да. На штуку евро, в принципе, можно жить. А сейчас можно работать удаленно, арендовать квартиру, не знаю, в Сетуболе где-то. Да, в деревушке. В деревушке какой-то, недалеко от океана. За 500 евро или там, за 300 евро что-то арендовать. Жить себе возле моря, есть вкусную еду, серфить, ну, кайфовать. Да. А с другой стороны, ну когда ты постоянно под прессом, когда ты сидишь, отвечаешь... Неадекватным клиентам, которые в очередной раз спрашивают, у меня карточка не проходит, yeah. теряется весь шарм и вот, э, романтика этой Португалии. Если бы они платили чуть-чуть больше, если бы они платили хотя бы, есть компании, которые платят 1300-1400, ты получаешь чистыми, тогда хорошо, 800-900, мало. Маловато, маловато. когда тебе нужно платить за жилье, ну, не остается. Но если ты живешь в Лиссабоне, в кашкаши это маловато. Но я видел, что в Телеперформанс есть офис в Кавелии. Кавилья – это возле Сера де Они платят меньше. В Порту платят меньше на 100 евро. А, да? Не только телепер... Телеперформанс я не знаю, но я знаю, что другие компании, в, ко... в которых я работала. Наши сотрудники из Порто, друзья в чате писали, что нам 100... на 100 евро меньше платят. А, то есть, если ты где-то, где дешевле жизнь, платят меньше. Не-не-не, если офис, если ты устраивался в тот офис там, да. всегда на интервью, когда ты устраиваешься, они говорят, что за месяц вы будете знать свое расписание на месяц. Это никогда неправда. Расписание дают только за две недели. Иногда могут за неделю дать расписание на две недели вперед. То есть фактически ты не можешь распланировать, и ты никогда не знаешь, когда у тебя будут выходные. Они говорят тебе так: тебе положено два выходных за семь дней. Да. Но они могут быть распределены таким образом. Например, на этой неделе тебе дают выходной в среду, а следующий в субботу или в понедельник, а потом в воскресенье, или может такое быть, тебе дают три выходных на этой неделе, а потом ты работаешь, хотя это запрещено, но такое очень часто встречается, а потом ты работаешь 9 дней подряд, это первое. И второе, у тебя есть shifts, то есть, господи, по-русски, как же это... Ну, время работы, то есть ты можешь работать одну неделю, заходить, например, с 7 утра, плюс 8 часов работаешь, на следующей неделе ты уже работаешь с 2 до, до 11, ночь. соответственно. Ну и плюс есть еще ночные смены, но на интервью, как правило, предупреждают сразу. У вас, например, они говорят, ваше рабочее время будет с 7 утра до 11, и там уже плавающее, а кому-то говорят 24 на 7. То есть… А ты можешь сам выбирать? Вот я не хочу Нет, работать. Нет, не можешь. Так. Ты заранее, когда ты устраиваешься, только когда ты проходишь собеседование с с resources. ты у них спрашиваешь, ребята, у меня маленький ребенок, я не согласен работать ночные смены, я только согласен Например? работать. Если они тебе говорят, да, изначально, ты можешь даже попросить, чтобы тебя это прописали в контракте или как-то в письменном виде тебе это отправили, тогда да, тогда ты будешь только так работать или тебя отправят в тот отдел, который, например, ну если это Fujitsu или Microsoft, это поддержка какая-то там, продажа продукта, это с понедельника по пятницу, они тебе заранее это предложат, то есть если это они не пропишут, то нет там дети, у тебя грипп, у тебя еще что-то, их не интересует. То есть ты должен работать. Они говорят, вы можете попытаться с кем-то из команды поменяться. И вот ну, ты начинаешь понятно. у команды просить, пожалуйста, там, поменяйтесь на эту неделю, это очень сложно. Расскажи мне про график. Я так понял, что он плавает не только по дням, но и по часам. То есть можно начинать в обед и заканчивать ночью или вообще ночью работать? Абсолютно верно. То есть все зависит от проекта. Бывает такое, что ты можешь работать неделю с 7 утра, Другую неделю ты будешь работать с семи вечера или с 12 дня. Далее ты снова меняешься. Ротативный шифт. Рота, а смажать. можно отказаться от этого? Типа я хочу с 9 до 5, и чтобы я мог планировать свою жизнь, забирать ребенка с садика. Я боюсь, что это невозможно, и э, чаще всего на этапе рекрутинга вам уже об этом говорят, что если вы соглашаетесь, то извольте, сударь, повиноваться. Касаемо э, детей и э, работы, например, на полставке, это тоже возможно, но они очень редко идут навстречу, то есть и, редко, но бывает. То есть если ты семейный человек, по сути, наверное, это скорее не для тебя работа. Дело в том, что здесь в зависимости от того, что влился ли ты в коллектив, хорошо ли ты общаешься с твоим тим-менеджментом, нравится, хорошо ли ты себя показываешь по результатам, результативности своей работы. Если все идет хорошо, конечно, рано или поздно всегда можно идти навстречу, и они пойдут навстречу, но нужно немножко соинвестировать себя и, скажем так, заработать себе ими внутри компании. Наверное, как везде. Есть такой Russian менеджмент, знаешь? Они, они... Что, что ты там вообще? Мы тебя увольняем, там все такое. Ну нет, никто не кричит, потому что тим лидеры тоже, их тоже проверяют, и периодически human resources спрашивают, устраивает ли вас тим лидер? По Я вам, почитал это? на сайте отзывов о работодателях, отзывы про телеперформанс и. Один из вот негативов, который ну, многие э, отмечают, это вот как раз вот прессинг со стороны руководства. Да, да. Мне очень странно. Ну, первое, ладно, там русские ребята или русскоговорящие, которые приехали только, стали начальниками, и вот они там применяют те методы в управлении. Ну, есть особенность вот есть, этого русского есть. менеджмента. Ну Русского, в смысле, и украинского тоже. Да. Вот. Типа начальник умный, а ты дурак, Да, да, да. Но они же пожили здесь, в Европе, то есть они же пожили в этой культуре, по идее, они должны стать более европеизированные, такие, думаю. Это не зависит от русских, португальские тим-лидеры, потому что есть компании, где может быть любой тим-лидер, неважно, он не обязан говорить на языке. Например, я работала в русской команде, но тим-лидер был португалец, их несколько было, они менялись. Все зависит от человека, потому что, смотри, как это работает? в компании, то есть клиент отправляет э, определенные параметры, он задает э, телеперформанс, то есть да. аутсорсинговой компании, неважно, не телеперформансу какой-то, они говорят, что мы хотим, чтобы сотрудник выполнял столько-то в день. Там есть показатели всегда. Customer satisfaction, то есть фидбэк, который оставляют клиенты по поводу сервиса, это очень важно. Потом количество, ну и плюс пропуски и прочее. Отставляем пропуски. Так вот, customer satisfaction, то есть это как довольны клиенты работой э, этого данного сервис-центра. И количество, вот за этим следит team лидер и quality manager. У каждого тим-лидера и quality менеджера есть свой начальник. Это operations manager. Operations manager это человек, у которого в подчинении, ну, например, 10 команд. 10, 8, 12. А в команде сколько? А, в команде может быть 14, 20, может а, быть 11, то есть это, там, 12. 40, 200 человек. Да, так вот. Operations manager, в свою очередь, собирает тим-лидеров каждый день или каждую неделю, в каждой компании по-разному. И он их прессует, мы должны быть лучше, чем вот та команда, мы ага. должны дать показатели. И также я знаю истории, когда операционс-менеджеры были адекватные ребята, мужчины, там женщины. И также я знаю случаи, когда португальская например, операционс-менеджер, когда собирала тим-лидеров, она на них кричала матом. То есть она говорила «без коралю», вот так вот. Задачи... Короче, это не зависит от национальности, нет, от нет, опыта. От конкретного человека. От человека да. Странно, что португальцы такие, блин, злые бывают. Бывает, бывает. И вот потом, чел... тим лидер, он приходит, и он в любом случае, там же ну, есть понятно, параметры. Он это. Даже не то, что они должны тебе каждый месяц делать эвалиацию. Даже если да. ты хорошо работаешь, они должны что-то написать. И вот есть человек адекватный, он тебя просто вызывает и говорит, молодец прекрасно поработал, вот согласен, нет. Вот а это если... тебе надо улучшить, да? Да, вот это. Или даже тебе, если нечего улучшать, она говорит, молодец, хорошо работаешь, улучшать нечего. Это человек они адекватные этим лидеры которых очень много и скорее большинство чем меньшинство они начинают так у тебя сто процентов здесь а тенденции бонус получаешь сто процентов потому что работа хорошая но и начинается вот какие-то бессмысленные претензии что-то там папа папа и многие люди я знаю просто из-за этого не выдерживали они тьфу, и уходили я прочитал на сайтах отзывов о работодателях что э, многие сотрудники жалуются на руководство говорят вот коллектив Прелесть, но руководство жесть просто. Ну, я начальник, ты дурак, да. это много где встречается, и тут уже, наверное, можно пофилософствовать, но я бы сказала так, что э, это встречается часто э, в таких э, на таких работах, как кол-центр, с этим ничего не поделаешь. Это нужно только как-то обходить и, может быть, не обращать на это внимания или пытаться подстраиваться. Если ты хочешь добиться успеха в этой компании, придется играть по, по этим правилам. Ну вот смотри, я работал в греческом банке в Киеве. Менеджмент абсолютно отличался от того, что я встречал в украинских банках, например, или в русских банках в Киеве. Uh -huh. вот. Европейцы, они по-другому ведут работу в команде. Есть такое, но, опять-таки, вам платят зарплату, и действительно нужно, скажем так, подчиняться внутреннему да, распорядку одно дело, компании. когда тебе дают обратную связь, например, подчеркивая твои сильные стороны и указывая, допустим, аккуратно на то, что тебе можно было бы улучшить. А другое дело, когда тебе говорят, ты дебил конченый, мы тебе платим зарплату, ты должен делать это, и ты будешь это делать. Да, скорее всего, второй вариант, потому что они тоже прекрасно понимают, что если ты работаешь там, другой альтернативы у тебя нету и э, чаще всего отношения немножко такое эксплуатационно унизительное к сотрудникам Всегда. и психологически это тяжело, да. но если на это не обращать внимания, знать для чего ты это делаешь и иметь какую-то конечную цель, я думаю, что это прекрасная работа для того, чтобы встать на ноги или продолжать функционировать. На этом сайте, где отзывы о работодателях, прочитал, что телеперформанс был номинирован 9 раз как лучший работодатель Португалии. Ну, это же эти конкурсы все, они такие. У меня друзья, например, французы, англичане, которые работают. Они, когда слышат слово «телеперформанс», они вообще начинают там их трясти, они «ха-ха-ха», «телеперформанс» нет никогда ни, в, ни, ни под каким соусом. А есть ребята, которые там прекрасно работают, и им нравится, например, бразильцы и португальцы, они держатся за свою работу и их все устраивает. А есть такие ребята, которые работают там годами, ну, типа там, есть, 5 там... лет, 10 нет, лет? Нет, нет, нет, спокойно. Телеперформанс э, и вообще любая аутсорсинговая компания, они не делают... Э, контракт уж эффективы. Э, контракт уж да? Это они... типа пожизненный контракт. Да, это им абсолютно невыгодно. то есть они всеми способами, как только ты дорабатываешь до определенного срока, когда уже тебе положено делать контракт эффективно, они, они увольняют всеми возможными способами, даже есть история, Знакомому парню ему просто написали, что в официальном письме они отметили, как будто бы он не ходил на работу последний месяц, и таким образом они уволили его. Хотя парень ходил на работу, он нанял адвоката, добился того, что ему выплатили компенсацию, но оставить но на эффективно. То тебе... Это только три года, ну я не помню, когда там делали. Ну что-то три года, по-моему, да. То есть это твой лимит, максимум? Да. Но у нас есть такая шутка, вообще у моих друзей, которые работают. Круговорот колл-центров в природе. И это не только русскоговорящие ребята. Это португальцы, бразильцы, русскоговорящие, которые они уже переработали, уже все всех знают, хотя это много человек. Но вот они все друг с другом работали там, потом перешли сюда, здесь перескочили туда. Потом в есть... Португалии не только телеперформанс, есть еще несколько. Очень много. И ты как раз работала в них. Да, да. А какие-то? Например, я работала в компании Cytel, я работала в компании Arvato. Arvato, по-моему, насколько я знаю, сейчас переименовали. Точно не могу сказать. Ну, все Но они делают то же самое плюс-минус, да? Приблизительно то же самое. Есть компании, которые платят намного больше. Например, есть компания, я не помню сейчас, как она называется. Если кому-то интересно, просто набирайте в Google вакансии в LinkedIn, и там сразу выскакивают все эти компании, можно изучать, смотреть их предложения. А что гуглить? Гуглить Contact Center. Contact Center, я не знаю там. Um, multinational contact center company in Lisbon, что-то такое. Service center call а если center. сравнить эти три компании, в которых ты работала, то где было лучше всего? По зарплате, там, по коммуникации в команде? коммуникации? В, в или было. Там повезло так, что там были очень классные, адекватные лидеры, и там можно было быстро вырасти, например. Мне уже было это неинтересно на тот момент, потому что я пришла изначально в колл-центр работать именно с той же целью, чтобы стать тим лидером, потом оперейшнс-менеджером и продолжать эту карьеру. Но я от этого отказалась, но в сайте сайтеле было проще. То есть, если ты хорошо работаешь, у тебя в принципе был шанс вырасти, и там были очень адекватные тимлидеры, то есть, если ты хорошо работал, тебя никто тебя никто не прессовал. Ну, это так повезло в моей команде, например. В других командах я знаю, что тоже прессовали. Были такие курьезные случаи. То есть, по сути, главное это да, тимлидер. Вот главное... Если повезло, нормально. Да, потому если что не повезло... Любые вопросы ты адресуешь по зарплате, по пропускам, по шифтам, только тим лидеру, Ты не можешь писать другим э, HR выше. А не связываются? Ты, ты же не говоришь, можешь. что они связываются, спрашивают, как вам тимлидер. Они leader. связываются, но это, это периодически, это очень редко. Ну, если ты говоришь, он неадекватен, и вот я На его... моей памяти был такой случай, французская команда писала три раза письмо, вся команда подписывала письмо на своего Solution Coach, потому что он был ну, ужасно неадекватный, он просто их писавал, он издевался над ними. Ему делали выговор, его вызывали, но все равно оставляли работать, то есть его не увольняли. И почему ты ушла тогда? Я ушла, потому что я начала заниматься татуировкой. я вообще... И об этом мы покажем в следующем видео. Окей, супер, отлично, договорились. А -а -а. Сколько платят? Сколько платят? конкретно телеперформанс я знаю что что они сейчас последние месяцы зарплату подняли я думаю подняли где-то на 100 евро на 150 возможно может быть нет значит зарплата такая в телеперформансе 690 690 с чем-то около 700 это ставка база чуть больше чем получается чем минималка португальская плюс есть language бонус это за русский язык по моему там в районе 100 что-то такое было девяносто девять сто это language бонус при к 700 800 и, э, как правило, в компаниях у тебя спрашивают: как, как, как ты хочешь получать дуа Дэсси ему? Это субсидии деферешки, субсидий Денатал. Это рождественский и 13 угу. зарплата. В многих Два комп... раза в год или, или каждый месяц. По Зависит от компании. В телеперформансе не спрашивают. Они просто тебе говорят, что ты будешь получать э, каждый месяц разбито, да. То есть ты не можешь выбрать. Ну просто кто не знает, в Португалии платят не 12 зарплат, а 14. У... Вот это важно. То есть они эти две, две зарплаты разбрасывают. Разбрасывают, э, да. То есть, они не, они не спрашивают. Спрашивают, да. Они разбрасывают, в итоге получалось, то есть, получается, что-то в районе 900 с чем-то, это, это, это, это, это, это гроз, 900 с чем-то минус где-то 200, 180, 200 с чем-то уходит на ИРС и прочее. То есть на и по факту ты получаешь 720-750, потому что есть еще продуктив бонус, но он очень маленький в теле он что-то 50 евро, по-моему. По контракту человек всегда получает 908 евро. Внимание, это до вычета налогов, то есть после вычета налогов остается 750. Я сделаю грубое такое обобщение. Это то, что вы получаете именно в евро на карточку в деньгах. В месяц. в месяц. Но если в год, надо умножить эти 750 на 14, правильно? Да, в Португалии, согласно законодательству, человек, который работает по контракту, имеет право на 14 зарплат. То есть здесь идет 12 зарплат, плюс натал, это рождественская зарплата и, по-моему, отпускные да. какие-то бонусы. Помимо зарплаты, часть вам приходит на карточку, с которой нельзя снять наличность. Это называется карточка Алиментасау. Это карточка э, на, питание. А, на питание. Да, абсолютно верно. Она рассчитывается около 7, 7 евро в день, где-то меньше, где-то больше. И дело в том, что этой карточкой можно расплачиваться в продуктовых магазинах, ресторанах, но невозможно прийти в банкомат и снять денежку. Есть еще такая фишка, как... Э, они платят субсидию, субсидию до сау, это по-португальски называется, на еду, на да, еду. Да, на еду платят каждый день. На еду. День. В телеперформанс не платят на еду. Они дают еду. Я этого... прочитал, что дают еду. Этого я не знаю. Нет? Я не знаю. Может быть, потому что когда я работала, тогда еще не давали. А, а сейчас все работают из дома, поэтому ничего не дают точно. Ага. Может быть, вот этот период до карантина они что-то такое внедрили, типа столовки, но да. этого я не знаю. Ну Я в отзывах, кстати, тоже читал, что... Как плюс, healthy food. Но в друг, нет, в, другой, в, другой, в других компаниях на еду платят, это достаточно хорошая сумма получается, это где-то в районе от 6 до 7-8 евро за день, это да. получается 150-160 ну, евро. То есть можно обедать нормально? Ну да, или можно не обедать, кто-то приносит из дома и эти деньги как бы откладывает и получается таким образом. Жилье я, кстати, прочитал, что дают. Боюсь русскоязычным это недоступно. Потому... Жилье? Да, да. Доступно? Э -э как? Вот с девушкой, с которой я общался, она живет как раз в жилье корпоративном. Что ж, ей очень повезло. Я думаю, это скорее исключение из правил, чем правило, потому что согласно моему опыту, опять-таки, я рада, что это, что это меняется, но я видела так, такое корпоративные квартиры только для немецкоговорящих, говорящих северных людей. Я знаю, вот Все сейчас я любит. общался с одной девочкой, она живет в корпоративной квартире телеперформанс. Они предоставляют жилье, но там нужно какое-то количество условий. Например, если ты из другого города или ты только недавно приехал. Э, ну, или если ты запрашиваешь, там как-то меняется. Мне, мне это не нужно было, потому что поэтому я не точно не могу сказать. Но ребята живут. Живут ребята, да, они оплачивают, это что такое корпоративная квартира? Это квартира, там может быть 3-4-5 комнат, и в каждой из комнат живет человек, который работает там. Ты не можешь выбрать, с кем жить, то есть тебя поселяют туда, и ты живешь. Это ну, знаю... тоже круто. Круто, я знаю о таких квартирах, я даже была у ребят в гостях, кому-то повезет, и просто очень красивая, просторная, шикарная квартира, и тихие соседи, вот эти же сотрудники, а кому-то не повезет маленькая там... Не очень хорошая, не в очень хорошем районе. Все очень зависит. А можно заработать как-то больше, чем вот ту зарплату, которую вы оговорили в контракте? Можно. бонусами как-то там, качеством. Ну, то есть что-то, что зависит от тебя. Вот я работаю качественнее, чем другие. На тебе 150 евро. Можно, есть система премий, опять-таки в зависимости от проекта, проекты бывают разные, где-то можно договориться с тем лидером о переработке, которая будет оплачиваться, соответственно, где-то просто есть какие-то разные бонусы, то есть в зависимости от того, если ты продаешь что-то, если наоборот ты сделал какой-то супер план и так далее А выйти на тысячу 1500 это нереально? В телеперформансе, внимание, есть разные проекты. Есть, например, проект Microsoft, там, где ты должен обладать более специфическими техническими навыками. Ты даже можешь туда устроиться, но обучение, тренинг, он более интенсивный. И ты учишь какие-то вещи, ну, не такие простые, как "Колес здравствуйте, как ваши дела?» да, И там да. скрипт и прочее, у меня не работает сюда. Там они платят, там, получается, чистыми что-то в районе 1100, насколько а -а -а. я знаю. Но там более сложная работа, потому понял, что там понял. такой агрессивный маркетинг, ты должен продавать какие-то услуги, что-то такое. Технические знания нужны. Да, Да, да, да. да. Очень, очень все варьируется, но если это стандартная работа по Типа Facebook, YouTube, отсмотр материала, отвечать клиентам, это вот это вот 700 с чем-то. Но сейчас они attention, насколько я знаю, они последние несколько месяцев подняли, по-моему, на 100 с чем-то зарплату. Еще один момент. Будьте, пожалуйста, внимательно осторожны с переработками, потому что в Португалии агрессивно прогрессирующая шкала налогообложения. И часто бывает, что когда ты зарабатываешь минималку, у тебя есть определенный процент, который очень резко увеличивается, когда ты немножечко переступаешь эти 100%. Или двести евро. И тогда получается, что ты работал, перерабатывал бесплатно, потому что все э, сожрут налоги. Маленький типс. <tips>. Ну да, ну то есть Не работай в нас. За какой-то порог нет смысла переходить. Да, нет смысла. Или переходить. уже типа двигаться там куда-то выше, потому или что. Или убиваться чем, насмерть. Ну, чем больше ты платишь налогов, соответственно, тем больше ты зарабатываешь, правильно? Да, абсолютно Или right. наоборот, uh, чем uh, больше uh, зарабатываешь, тем it больше Это очень тонкая грань. Мы, у нас mm. был случай, когда мы отказывались от премии, потому что ее сжирали налоги, и не было никакого смысла. Есть возможность карьерного роста? Боюсь, что нет. Я очень... Я, есть исключения, я уверена в этом, но я встречала много людей, которые работают по 10-12 по лет в Коул-центре. Максимальный рост, который может предложить такой проект, это team лидер то есть... Или, может быть, менеджер по качеству, ну, зарплата... тоже неплохо, 10 подчиненных получается. Насколько... Я э, очень часто слышала жалобы, что надбавка составляет несколько сотен евро, но э, твои твоя ответственность и э, набор того, что тебе нужно делать, он несоизмеримо больше. Okay. Э, то есть доработаться до менеджера проекта или уйти куда-то в вышестоящее звенье. Тяжело, практически невозможно. Читай ниже, невозможно. Многие тоже писали в отзывах, что вот нет меритократии, нет возможности карьерного роста. Если хочешь расти, то надо, чтобы там были друзья или да. родственники какие-то. Да. Ну подожди, ты можешь вот прийти на Фейсбук, а потом перейти на Microsoft, а потом перейти это на какой-то… Это ты не можешь, перейти не можешь. Они, как правило, с одного проекта на другой не переводят. Они это мотивируют тем, что а все, все захотят переходить, и это будет каша, все будут туда-сюда ходить, у нас просто нет времени, чтобы давать тренинги. А практически Практически невозможно перейти на другой проект. Они даже, когда у них открывается новый проект, иногда закрывается один, открывается новый. Иногда они делают исключение. И с этого проекта, который закрылся, переводит команду на другой. Ну, типа с Facebook а в TikTok. Да, но это, потому что этот закрылся, клиент больше не хочет да. услуги, да, они где-то в другом месте нашли. А этот открывается как раз в это же время, они переводят. Но зачастую нет, они просто этих увольняют, а вот этих набирают новых людей. А как развиваться? Ну, то есть, а какой карьерный а, рост? Карьерный вот, ты рост, ты года, что в... ты можешь? Вот, что карьерный ты можешь? рост, это, это ты вырастаешь либо до тем лидера либо до solution coach. Но сейчас мы attention, то есть 20 человек в команде, в команде нужен только один Team Leader и да. один Solution Coach, все, когда те люди, а, а те люди могут вырасти до Operations Manager, которых еще меньше да. нужно, так вот, или те люди увольняются, или они переходят на другую работу, но они могут еще перейти на работу тренера, например, solution такая coach, кто угодно. Ты можешь тоже податься на тренера, например, у меня одна знакомая девочка, она работала обычным агентом, потом подалась на тренера, прошла собеседование, и ее взяли тренером. Ну, таких много, например, она, она просто работала агентом, открылась вакансия быть тренером, никто не подался. Если подаются какие-то люди с опытом, скорее возьмут их, но никто не подался. С улицы. Да, ну, они открывают обычно internal, но иногда и открывают internal и external одновременно, это все очень зависит. И, или из своих и вот если кто-то с улицы с опытом приходит скорее возьмут возьмут его но ну, все очень зависит ей повезло как-то понравилось хорошо на собеседование прошла у нее хороший анг уровень английского и она стала и что это дало ничего это дало с понедельника по пятницу а, всегда железно размеренный график. да размеренный график плюс выходные когда у тебя есть государственные выходные ты не работаешь а но получаешь на остальных должностях ты все время работаешь это не важно ну и все ну и... Ну чуть-чуть к зарплате. Ну, там не намного больше. Там плюс 50-100. А дальше куда расти? Ну, вот ты проработал 5 лет. типа Кем вы видите себя через 5 лет? Такие вопросы задают или нет? Они постоянно задают такие вопросы. Особенно на собеседовании. Ну, я вижу себя операционным менеджером. Могу я стать операционным менеджером? Ты можешь стать. Но после того, как ты стал тем лидером, ты будешь пытаться... Я могу рассказать историю, например. Uh, у меня был друг итальянец, он был тим-лидером, тим-лидером, тим-лидером, тим-лидером. Operations Manager uh, был один, потому что компания была новая, она была небольшая. Operations менеджер уехал uh, работать в Голландию. Они открыли internal uh, вакансию, и на эту должность подались 4 тим-лидера, в том числе и этот итальянец. Uh, но они uh, открыли также и external. Собеседование прошли, наши тимлидеры, внутренние и external. Что происходит? Они берут девочку external, вообще непонятно, зачем они открывают external, если они обещают, что вы не бойтесь, да. вы будете расти. Окей. Okay. Эти все там плачут, в шоке, они расстроены, но продолжают работать. Та девочка, которая пришла external, она отработала 4 месяца, она не выдержала, у нее случился нервный срыв, она ушла, и тогда они открыли заново вакансию, этот итальянец подался и стал operations manager. И что? Больше денег или что? Но operations менеджер это уже. если у тебя есть опыт работы operations менеджером, как они все это делают, ты работаешь здесь полтора года, два, и потом ты уезжаешь в Англию и прочее куда-то работать. Тот же телеперформанс? Нет, нет, не обязательно. Ты уже устраиваешься в какие-то крупные компании, э, не обязательно operations менеджером. Потому что менеджмент, то есть у тебя уже есть в опыте менеджмента. Да, да, ты можешь. Тебя могут да, брать ты можешь там быть country-manager, каким-то управленцем, не обязательно в колл центре в любой компании. Именно вот А переходить из компании, например, телеперформанс в другую уже на более высокую позицию. Вот это, это, вот это абсолютно важно. Ну, это тоже вариант. Если мы говорим не внутри компании да. развиваться, начиная, а именно перебрасываться на разные позиции. То с ты был агентом это можно. в телеперформансе, отработал 2-3 года, набрался опыта и пошел тренером по качеству, например, в другую компанию. Рома, я тебе больше скажу. Ты, Например, есть у, у телеперформанса проект Microsoft, он очень тяжелый, да. люди работают там, они действительно там очень сильный тренинг и так далее, и потом они из телеперформансовского Microsoft идут работать в настоящий Microsoft. Но мы тогда уже не говорим о сфере колл-центров, мы уже просто говорим о сфере хорошей транснациональной корпорации, которая по-другому уже относится к своим а сотрудникам. А как попасть в этот проект? Дело в том, что вот одно хорошо, что строчка в резюме, если ты работал на проекты, а проекты очень много знаменитых у тебя есть, строчка это в резюме у тебя сохраняется, и какой-то тренинг, какие-то навыки сохраняются, и тогда уже... Из то есть это твоя, твоя удача, и ты можешь подаваться в другие места и быть принятым. Так что все будет хорошо. Все, в наших, руках. все в наших руках. Вот это я хотела тебя услышать. Абсолютно. Не бывает безвыходных ситуаций.